Минимализм в современной культуре это слово, которое наполнено таким огромным смыслом, что порой кажется, что оно ничего и не значит вовсе. Слово минимализм стало очень модным и трендовым, и сейчас используется везде, где только можно, в разных книгах, в статьях, в видеоблогах с абсолютно разным контекстом. Но в конце концов существует много разных способов практиковать один и тот же абстрактный, но базовый фундамент, когда ваш образ жизни сконцентрирован на меньшем. И сейчас я попытаюсь обернуть в некую форму и описать возможный сценарий того, как можно применять минимализм на практике, и выделю основные типы минималиста. Минималист эстет — это тот человек, который, возможно, и не преследует цель обладать меньшим количеством вещей. Но у него всегда дома порядок и очень много свободного пространства, а все вещи он грамотно содержит в шкафах и других зонах хранения. Главное для минималиста эстета — это визуал. У него может быть очень много вещей, но на виду их мало. Чаще всего для стен, постельного белья, посуды и других вещей он выбирает белый цвет. Поскольку дело по большому счету только в визуале, такого минималиста стета легко определить. Зайдя к нему в домой, вы увидите чистую монохромную квартиру с пустыми стенами, полом, мебелью, ну и за исключением, например, какого-то абстрактного произведения искусства в тонкой рамке. Слово «essential» в переводе с английского языка означает «самое важное и необходимое». Эссенциалист больше всего заботится о том, чтобы иметь минимум вещей, но зато самых качественных и необходимых. Он всегда стремится к тому, чтобы использовать меньше, иметь меньше и сокращать все свои вещи до элементарных основ. Заглянув в его холодильник, вы найдете минимум продуктов на ближайшие пару дней, а в его гардеробе находится самый базовый и необходимый набор одежды, но качество у него всегда на первом месте. Эссенциалист порой может избавиться от нескольких одинаковых или похожих вещей с той целью, чтобы купить какую-то одну, но более дорогую и высокого качества, для того, чтобы она прослужила ему дольше. Отличительной чертой минималисты экспериментатора является убеждение в том, что получение нового опыта и стремление к новым впечатлениям намного важнее, чем обладание какими-то ценными вещами и предметами. У него очень мало вещей, потому что это скорее побочный эффект от того образа жизни, который он выбрал, когда он может кинуть все свои вещи в один чемодан и на следующий день переехать жить в другой город или полететь работать в другую страну. Под этот тип попадает огромное количество людей, начиная от тех, кто просто не желает сидеть на одном месте и постоянно ищет какие-то новые впечатления, и заканчивает цифровыми кочевниками, которые могут работать из любой точки мира и постоянно перемещаются с места на место. Их одежда очень универсальна, и они хранят только самые любимые и необходимые им вещи. И они уж точно знают цену хорошей пары обуви или вместительного рюкзака. Эко-минималист, или, как его очень называют, зеленый минималист, это тот человек, который стремится наполнить свой дом экологически чистыми продуктами и вещами с возможностью последующей переработки. Такой человек очень экономный и стремится повторно использовать свои вещи или находить им какое-то новое применение. Это тот минималист, который не производит отходов и не тратит деньги бездумно. Вы точно не найдете его в фикс-прайсе, а скорее в секонд-хенде или в других местах, где можно купить вещи, которые уменьшают количество отходов в нашем мире. Есть второй тип эко-минималиста, но не экологичный, а экономный. У него, как и у зеленого минималиста, тоже цель снизить количество отходов, но не с целью спасти планету, а с целью тратить меньше. Их также часто можно встретить в секонд-хендах или в хозяйственных магазинах, они очень любят ремонтировать старые вещи или продают их на авито. Они косвенно применяют идею минимализма в силу своего финансового мышления. Такие минималисты чаще всего живут в маленьких скромных квартирках или разделяют жилье с соседями для того, чтобы снизить арендную плату, либо же подзаработать на этом. И они очень привязаны к своим вещам. Ведь вдруг в будущем что-то понадобится, и придется вновь потратить на это свои деньги. Осознанный минималист — это тот человек, который получает удовольствие и некоторое духовное просветление, избавляясь от лишних вещей. Он практикует разумную мирность не по каким-то финансовым, экологическим или эстетическим причинам, а исключительно в поисках душевного равновесия и спокойствия. Для осознанного минималиста избавление от лишнего это в некотором роде освобождение от тревоги, стресса, депрессии и других неприятных ощущений, которые могут возникать у нас в жизни. Это позволяет ему найти больше смысла в своей повседневной рутине, в общении с другими людьми и в образе своего мышления. Что касается меня, то я могу идентифицировать себя в той или иной степени практически со всеми типами минималистов. Безусловно, меня можно назвать эстетом. Достаточно посмотреть мое видео про квартиру и сделать такой вывод. В плане гардеробой и техники меня точно можно назвать эссенциалистом, потому что я предпочитаю иметь меньшее количество вещей, но чтобы все они были высокого качества и долго мне служили. Раньше я часто переезжал с квартиры на квартиру и не представляю, как в дальнейшем развернется моя жизнь, поэтому в какой-то степени меня также можно назвать минималистом-экспериментатором не совсем могу назвать себя зеленым минималистом, потому что только начинаю постигать пользу переработки заботы о планете, но зато я точно могу назвать себя осознанным минималистом. Этот образ жизни закрепился за мной достаточно давно, и он позволяет мне легче дышать, снижает стресс, и в целом я получаю больше удовольствия от жизни. Как вы уже поняли, минимализм для всех выглядит по-разному. И иногда та причина, по которой вы начали этот путь, уже не является той причиной, из-за которой вы его продолжаете. И независимо от всех причин, результатом будет всегда одна и та же установка. Чем меньшим количеством вещей ты владеешь, тем меньше эти вещи владеют тобой. Интересно, есть ли еще какие-то типы минималистов, которые вам хотелось бы добавить к этому списку? А возможно в этом видео вы узнали себя. Я бы с удовольствием обсудил это с вами в комментариях. Так что до встречи!